Все хорошо? Так. Да, Жень, все слышно, все хорошо. Все хорошо. Проверка, приятно быть рядом с вами и вместе с вами делать определенные шаги. Еще один, скажем так, шаг к личностному росту. Мы уже встречались, возможно, с некоторыми из вас в прошлом году, вот как раз прошлый вебинар тоже был посвящен успеху, мы разбирали с вами, что же такое успех, какие составляющие, да, он подразумевает успех, и, а сегодня я предлагаю сделать вам упор основной на практические упражнения, то есть опробировать полученные знания, мы, конечно, еще раз их повторим, да, вспомним, кто не помнит расскажем еще раз тому, кто не был с нами на прошлых вебинарах, но сегодня э, предлагаю больше поработать практически. Поэтому, пожалуйста, вооружитесь листом бумаги, ручкой, ну и, конечно же, не забывайте стучать по клавишам для того, чтобы мы могли активно общаться с вами в чате. Так, что-то у меня куда-то пропал чат. Чат, да, вот я вижу. Угу, хорошо, отлично. Для начала вы написали здесь свои имена, да, я еще раз повторюсь, меня зовут Евгения, по имени я в чате вас уже вижу, но предлагаю познакомиться с вами более детально. Ну, вы знаете, да, что на пути к успеху нас всегда ждут как положительные какие-то моменты, так и, может быть, подстерегают некоторые страхи. Э -э, особенно эти страхи касаются общения людей, да, вроде бы как нужный такой процесс общения э -э, с друг другом. И э -э, поэтому я предлагаю провести для знакомства следующее упражнение. Упражнение называется «Никто не знает, что я». И вот, что первое приходит к вам в голову, напишите, пожалуйста, в чате. Я могу участвовать вместе с вами Начать, да? Никто не знает, что я... Сейчас, минутку. Люблю кофе больше, чем чай и вредничаю по утрам. Предлагайте свои варианты, давайте знакомиться более детально. Так, смотрим. Угу. Тоже что пишет у нас в чате. Ну пока еще никто. У нас... Ага, твердая снаружи, но мягкая внутри. Отлично. Отлично. Угу. Да, Лидия. Да, это хорошее, отличное желание. Угу. Кто еще хочет что-нибудь сказать? Кто с нами хочет познакомиться поближе? Mm -hmm. Люблю читать, слушать и смеяться. Да. О, отлично. Спорт, да, это прекрасно. <laughs> Настя, да, интересно. <laughs> интересно вам к нам. <laughs> да, да, да, молодцы, молодцы, активные. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Хорошо, ну вот мы с вами начали наше знакомство, да, отлично, есть ответы такие серьезные, да, вот такие, даже где-то о характере, вот твердое снаружи, мягкое внутри, есть ответы шуточные, да, но вот, вы знаете, говоря сейчас вот так вот в чате, мы друг другу открываемся, да, потому что, ну это хорошо, это здорово, потому что у нас сегодня с вами общая цель, и цель это, конечно же, личностный рост, да, личностное развитие личностный успех знаете, недавно я прочитала очень интересный эпиграф э, одной книги, да, и эпиграф э, говорил о следующем. Мы пришли в этот мир, чтобы выразить себя и только себя. Цель жизни и смысл жизни – это самовыражение. Вот как вы думаете? Ну, понятно, что смысл жизни на разном возрастном этапе бывают разные, да, и цели разные, но, в принципе, что бы мы ни делали, мы заводим детей, мы вкладываем в нем самое лучшее, мы выражаем себя, да. Мы покупаем машину, выбираем цвет такой, какой хотим. мы выбираем образование такое, какое нужно, да, то есть все равно мы каким-то образом самовыражаемся. И сегодня мы собрались для того, чтобы порасмыслить, ну как же нужно жить, да, и что же нужно все-таки делать, чтобы быть успешным. Вот ответьте, пожалуйста, для себя, если можно второй слайд, да, нам предоставить на экран. Ответьте, пожалуйста, для себя на следующие вопросы. Да, и еще один, пожалуйста, следующий. И можете написать нам в чате, это очень интересно, о чем вы думаете. Вот для чего мы живем и в чем вообще наше предназначение? Для чего вы ходите на работу или же учитесь, если вы еще учитесь? Ну, а учиться всегда нужно, до конца жизни нужно учиться. И чего вы вообще хотите в жизни, да, вот на данный момент, на данном этапе вашего развития, да, к чему вы, может быть, стремитесь сейчас? Давайте посмотрим, что же вы пишете. Вот мне интересно такой вопрос провести. К чему же сейчас стремятся люди, чего же они хотят? Для чего они живут? Так... Может быть, это вот покажутся вам эти вопросы достаточно глобальными, да, но вы знаете, без того, что мы от них, на них ответим достаточно честно и искренне, дальше двигаться будет сложно, да, и в жизни будет сложно, потому что иногда нужно ответить на вот такие вот достаточно сложные, может быть, тяжелые вопросы, ну, или хотя бы на один из трех предложенных вопросов. Так, наверное, какие-то технические неполадки у нас. Дети, отлично. отлично. Угу. Хорошо. Вы угу, угу. Ну, знаете, пока вы думаете и пишете, можно сказать о том, что очень многие люди, говоря об успехе, Рождается для счастья, это совсем не банально. Вы знаете, успех это же внешняя сторона, а счастье внутреннее. Будет нужной, лучше, интересной, да. Да, свободы во всех ее проявлениях, свободы мнения, мысли, да, веры. Это основные свободы человека, конечно, я согласна с вами. Гармоничного мира, да, прекрасно, видите, человек может быть сам находится в гармонии, быть успешной в жизни. прекрасно. Это очень хорошие ответы, смотрите, все они разные, дети, свобода, гармония внутренняя, да, и гармония окружающего мира, успешность определенная в жизни. То есть все вы молодцы, да, все вы мечтаете, все вы думаете абсолютно по-разному, но все это, эти, это нужные вещи. Но только вот смотрите, что происходит в ваших ответах, да, которые вы даете, вот... Эм, есть некоторое, ну, не то чтобы, ну какое-то противоречие. Какое? А, ваша основная деятельность в основном сейчас, да, это какая? Профессиональная деятельность. А интересы большинства, да, из вас, вы никто, что -то я не увидела, что кто-то написал там карьера, постоянная работа, 24 часа в жизни, да, дети, счастье, свобода, быть нужной, быть интересной. То есть, видите, и получается, что интересы большинства из, из вас заключаются в том, что в том, чтобы что, стремиться к самоутверждению, каким-то личностным контактам с детьми, с близкими, да, поисках личностной свободы, личностного смысла. И вот таким образом можно сказать, что многие люди, они думают, что успех, да, измеряется, ну, чем-то таким, ну, достаточно простым, на мой взгляд, машина, финансы, да, ну, что еще, чем-то может быть, там, шубу купить, да, то есть это простые вещи. Может быть, на самом деле это и есть успехом, да, ведь успех – это субъективное такое понятие, да? сравнил свою шубу с шубой подруги, да, а моя лучше. определенно успех, да. Ну вот вы знаете, мне очень интересно, чтобы вы сейчас написали в чате, вот конкретно, может быть, это будет одно слово, может быть, два, что для вас конкретно является успехом. Вот успех, тире, это двоеточие. Что же такое успех? Ради самовыражения, да. Не всегда выбирается, конечно, работа. Угу, угу. Угу. Признание, да согласись с собой, да. Сегодня делать то, что вчера еще не могла. Хороший ответ, потому что, то есть рост, да, рост над собой, возможно, над обстоятельствами. Успех, саморазвитие, независимость, счастливые дети. Да, конечно, успех, воспитать потомство счастливым, это сложно в нашем меняющемся мире. Да, все это так, все это правильно. Да. Вот если бы можно было написать, что да, вот успех – это какое-то одно слово или же результат, да, то это было бы здорово. Но почему-то так случается, что добившись успеха в чем-то, да, мы начинаем идти, стремиться еще к чему-либо. Да? Вот так и происходит развитие. То есть у нас есть определенные движущие силы, которые толкают нас да, что-то преодолевать, что-то достигать, ставить какие-то цели. У кого-то это дети, да, они заставляют вставать с постели по утрам, они заставляют ну, что-то делать. У кого-то это близкие люди, у кого-то работа. То есть разные факторы. Но вот вы знаете, многие психологи, и я им верю, говорят о том, что по большому счету понятие «успех» – это даже не достижение цели определенной. «Цель – это хорошо». А это движение в направлении цели, это постоянное движение в направлении цели. То есть, вот, может быть, кто-то из вас читал или слышал теорию 10 тысяч часов. Да, что на освоение нового дела, будь то не знаю, работа, да, будь то открытие бизнеса, обязательно нужно потратить минимум 10 тысяч часов. Почему? Так происходит, потому что именно, вот посчитайте, сколько это 10 тысяч часов, сколько это лет, много, да? То есть нужно потратить постоянно 2 часа, 3 часа, 5 часов, 12 часов в день для того, чтобы что-то освоить, для того, чтобы в чем-то быть успешным. И э, это, конечно, хорошо, что многие люди из привычно измеряют свой успех при помощи сравнения достигнутых целей с достижениями других, но нужно... Оценивать успех, правильно, вот кто-то написал, да, сегодня сделать то, что вчера еще не смогла. Оценивать успех, э, сравнивать себя настоящего с собой вчерашним. И тогда, я думаю, что успех – это есть постоянное движение, да, и тогда мы можем сказать, что мы в чем-то будем успешны, когда будем постоянно двигаться. Но, конечно же, успех нам не придет, да, если мы не будем ставить цели, корректировать их в сложившихся обстоятельствах, обстоятельства бывают разными, да? но можно сказать, что только та цель, которая будет для вас настолько важна, по-настоящему значима, да, вот будет являться тем условием, при котором смогут раскрыться ваши собственные возможности. И это здорово. Сегодня мы с вами как раз и разберемся, из чего же все-таки состоит, из каких составляющих состоит успех, и проработаем эти составляющие. Согласны? Согласны, да? Надеюсь. Значит, следующий слайд, если можно. да. Итак, если бы мы разбили успех, да, на этапы, ну, составили какую-либо формулу, алгоритм, да, то можно выделить шесть э, составляющих, из чего же все-таки состоит успех, да, 6 составляющих, шесть элементов успеха. И самый первый успех – это цель. Мы должны обязательно поставить перед собой цель. Вы знаете, вот, Многие думают, что такое цель, да, вот, ну, как ее поставить, как, как ее разбить на этапы, если она недостижима, если она глобальна, да, вот, что делать? Вот, на мой взгляд, если говорить умным языком, да, вот, с точки зрения, там, научной, науки, то цель – это вот какой-то идеальный или реальный предмет, да, к чему, к которому стремится человек, да, и на который направлен, ну, определенный процесс, да, Нужно этот предмет или этот процесс довести до конца, ну, вот, чтобы цель, да, была реализована. По-простому это стремление к чему-либо важному для вас. Цель позволяет нам, что, стать победителями. Она учит нас, чему, воспользоваться своими собственными качествами, да? И сегодня мы попробуем с вами визуализировать эту цель, то есть, ну, рассмотреть, какие же все-таки у нас цели. Можете на бумаге, либо же здесь, наверное, не получится, на бумаге у себя, но нам можете написать, кто захочет все-таки поделиться с нами своими целями в жизни. Да? Мы знаем, что цели бывают ближние и дальние. Упражнение предлагаю следующее. Начертите на бумаге круг, круг ну, средних размеров, средний, да, такой кружочек. В нем начертите еще четыре круга. В нем, да, начертите четыре круга и пронумеруйте эти круги. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. У вас должно быть пять кругов, да. И для каждого круга сформулируйте, пожалуйста, вот пять целей ваших. Да? Чего бы вы хотели достичь? Ну, давайте начнем вот за год, за два. В течение, может быть, этого учебного. Я преподаватель, для меня все года учебные. Может быть, вот с сентября по следующий сентябрь, чего бы вы хотели достичь? 5 целей. Самую дальнюю цель, самую дальнюю, может быть, труднодостижимую, разместите на самом дальнем, самом широком круге. Самую близкую разместите в середине. Получается, сделали 5 кругов, 5 целей, ближние, дальние. А теперь рядом с каждой целью, рядом с каждым кругом напишите, пожалуйста, ровно три шага, ну, или действия, да, для осуществления этой цели. Вот что нужно сделать? Первое, второе, третье, каждому кругу, ну, вот на да? Да. Возможно, это будут только предполагаемые шаги или действия, да, потому что цель может быть, ну, сложно достижима, трудно достижима. Вы могли еще эти шаги не сделать, могли сделать. Но сейчас мы просто проговорим и визуализируем эти шаги и наши с вами цели. Если вам не сложно, вы можете поделиться целью, ну, и шагами, да, вот, Цель – шаги. Хотя бы одной из своих целей поделиться с нами в чате. Это будет интересно. Угу, угу, угу. Потерялся. Можем начать с меня, да, вот. Самая такая моя труднодостижимая цель, но она очень значимая для меня. Знаете, как говорится, интерес пробужден к этой цели, мотивация есть, ресурсы есть, много что есть, Ну, вот пока еще только иду к этой цели, это вот защита докторской диссертации. Не могу сказать, получится, не получится, конечно же получится, потому что определенные шаги к этому делаются если вы можете поделиться чем-то пожалуйста сделайте это в чате будет интересно конечно это сложное задание нужно подумать нужно да, проанализировать, чего же мы хотим все-таки. Знаете, как это бойтесь да, своих желаний. Они имеют такую тенденцию сбываться. Угу. Да. Давайте с вами напишем, посмотрим, что же у нас там есть, кто к чему стремится, кто чего хочет, какие цели ставит. Можно дальнюю, можно ближнюю написать цель. Может быть, кто-то уже реально сделал первые два шага из трех навстречу этой цели. Может быть, уже чего-то достигли. Угу. Uh -huh. uh -huh. Кто-то, да, у кого-то не получается с нами. Попадает интернет. Жалко. Uh -huh. Ну что, пока еще никто нам ничего не пишет, может быть, думают. Может быть, вы сейчас в раздумьях. Ну, тогда вы пишете, да, а мы продолжаем дальше. А, а вот после того, как мы написали цели, после того, как мы написали шаги да, в кругах, посмотрели на эти цели, посмотрели на эти шаги, Ответьте сами для себя на вопросы. Можете нам ответить, тоже достаточно интересно. Легко ли вообще формулировать цели? Понятно, что цели связаны с вашими потребностями, преломляются вашими ценностями, смыслами да, жизненными, мечтами, желаниями. Но легко ли было вообще их сформулировать? Ну, наверное, сформулировать может быть и легко, да? А вот было ли легко сформулировать шаги для осуществления этих, этих, этих целей? Ну вот всегда в этом возникает некоторая загвоздка. Почему? Потому что зачастую не знаем, с чего начать. Чего-то очень сильно хочется, да, да, все легко, мешает лен или нет концентрации на определенном, да, а так и есть. Как и есть, то есть лень, но опять же, кто-то из ученых сказал лень, да, у ленивых людей они самые большие изобретатели. Да. Опять же, да, шаги предпринимать сложнее, чем формулировать цели, хотя правильная формулировка цели ⁇ это уже определенный, да, процент успешности э, любого дела, да, четкость цели, скажем так. Опять же, а вот что мешает для того, чтобы эти шаги осуществить? Пишут лень, да? Вот посмотрите на свои цели. Вот можете ли вы сказать, что вы можете начать действовать уже сегодня, вот не откладывая на завтра, не с утра, а вот уже сейчас. Сделать какое-то одно маленькое действие, чтобы осуществить эту цель. А если не можете, то почему? Что вам мешает, кроме лени? Вот эти вопросы, они всегда очень сложные, страх, да, страх, поверю, поверю. Они всегда очень сложные, очень тяжелые, но без э, ответа на эти вопросы сложно двигаться дальше, да, человеку, потому что э, не определив, да, какие-то, скажем так, э, специфические страхи, качества, которые мешают нам ставить и достигать цели, да, сложно вообще их достигнуть. Хорошо. Ну вот мы поставили цель, да, любую цель. Усвоить еще одно образование, воспитать счастливых детей, э, купить машину, да, да, любую цель, да, можно поставить. Понятно, что для того, чтобы реализовать эту цель, э, человеку нужно что? Нужно иметь мотивацию определенную, да, у нас есть какие-то мотивы нашего поведения. Ну, мы хотим, может быть, да, иметь хорошую машину, иметь много финансов, да, иметь счастливых детей. То есть должна быть определенная мотивация. Вот вы знаете, что такое вообще мотив, мотивы? Да? Мотивы – это ну, какие-то, скажем так, Факторы, которые побуждают человека действовать, то есть причины, которые заставляют человека что-либо делать. Вот вы знаете, следующий компонент успеха, следующая составляющая успеха, это как раз и есть мотивация. Можно сказать и по-другому, успех не придет к тем людям, которых напрочь отсутствует мотивация. Искренняя заинтересованность какому-либо делу, да, и устремление чего-то достигать, как раз и есть мотивация. Вы знаете, вот в психологии говорят, что самые важные качества человека это как раз, да, самые важные э, личностные качества. Это как раз мотивация и самооценка. Самооценка дает нам, нам уверенность э, в своих силах, а мотивация вот как раз, да, стремление к чему-то действовать. Но если не будет мотивации, не будет, опять же, ничего. Вот вы знаете, всем известна, да, вот такая небольшая история, да, схема, скажем так, жизни, маленькому ребенку с самого детства начинают навязывать родители, что он должен делать в своей жизни, ну, может быть, это где-то и правильно, потому что он маленький, мало что понимает, да, в школе нужно хорошо учиться, получать отличные оценки для того, чтобы без проблем поступить в институт, потом иметь хорошую работу, э -э жизнь Ребенка родители расписывают по минутам, они хотят гордиться своим мальчиком или девочкой, да, они хотят, э, не знаю, представлять его знакомым, друзьям и говорить, вот чего достиг мой ребенок, и я в него много чего вложили. Этого хотят родители, но ребенок, который приходит в школу, ему там сложно, тяжело, он не понимает, зачем ему это нужно, он еще не понимает, где этот далекий институт, когда он закончит школу, да. Родители часто аргументируют ему, какими словами, так нужно, так делают все, да, и точка. Такая схема навязывается ребенку, подавляя его мотивацию самому что-то сделать. То есть, по сути дела, в жизни взрослого человека похожая ситуация. Общество нам навязывает стереотипы успешности, деньги, бизнес, машины, шубы, да, еще что-то, но... Что значат эти вещи, да, без того, что человек сам должен захотеть их иметь? Он сам должен найти книги, чтобы открыть свой бизнес, сам должен изучить правовые документы, сам должен что-то сделать. Но опять же, и мотивация бывает тоже разной, да? Есть мотивация, направленная на успех, ее называют положительной, да? При такой мотивации все действия человека направлены на то, чтобы достиг, достигнуть положительных результатов, но есть мотивация, направленная на избегание неудачи, да, что это такое? Это достаточно негативная мотивация, когда мы прежде всего не стремимся к успеху, а пытаемся избежать, не знаю, наказания, порицания, может быть, общества, да, как маленький ребенок говорит, ой, я застелю эту постель, дали уберу со стола, лишь бы мама не ругала. Вот она, мотивация, направленная на избежание неудачи. А поделитесь, пожалуйста, с нами в чате. Вот когда вы ставите цель или начинаете новое дело, какой у вас в основном тип мотивации э, возникает? Э, на успех направленное или на избежание неудачи? Ну, вот в основном. Это интересно, Постарайтесь отвечать честно, потому что мы уже сегодня исследуем себя на успех. Да, на успех, то есть достигнуть чего-то, да, положительного результата. На успех. Хорошо. Хорошо. Потому что э, э, мотивация, которая направлена на избегание неудачи, ну, я думаю, потом здесь все делаю, каплю стараюсь. Угу. Нужно сейчас. Да, да, ведь главный принцип вообще не только психологии, но и, наверное, жизни в целом, да, жить здесь и теперь, вот прямо сейчас, в эту минуту. Вот все, что сейчас есть, то значимо, то хорошо, то нужно. Да, вы правы. конечно. Э -э -э можно сказать еще и о том, что, вот вы знаете, прочитала фразу недавно Максима Горького, который сказал, что нужно жить всегда влюбленным во что-либо недоступное тебе. Мне очень нравится эта фраза. Чем человек становится выше ростом от того, что он тянется вверх к чему-то недоступному. Может быть, и цели нужно ставить, такие ну, труднодостигаемые, да, для того, чтобы вот тянуться вверх. Давайте с вами. Проведем еще одно упражнение, мне тоже нравится, потому что оно как раз вот визуализирует, да, вот наши, скажем так, изменения в себе. Напишите, пожалуйста, на листе бумаги, можете написать в чате, что нужно изменить в себе, вот чтобы добиться успеха в какой-то области, да, но ну, более значимой для вас, или достигнуть, для того, чтобы достигнуть какой-то цели. Чем больше характеристик вы напишите, тем лучше. Ну, хотя бы должно быть их от трех до 5 характеристик. Вот что нужно поменять? Ну, может быть, у вас куча хороших качеств, да, но они, может быть, вы робкие, может быть, растерянные, да, часто бываете. Давайте напишем. Угу. Хорошо. Ну, я вот тоже иногда думаю, что же нужно поменять во мне, чтобы добиться успеха. <смех> иногда думаю, ну, наверное, мне нужно больше концентрироваться на том, что мне нужно, а, например, не на да, вот, в работе, на одной, на второй. Вот. Ну, тогда, да, от голода можно убить. <смех> Ситуация у нас такая, часто бывает, что нужно работать. Ну, вот думаю, что же во мне изменить, часто думаю об этом. Угу. Как вам кажется, что нужно изменить в вас? Да, если вы поделитесь с нами, мы будем рады прочитать, потому что это интересно. Угу. Угу, угу. Анастасия пишет, перестать бояться перемен. Да. Угу. Очень часто новизна ситуация, нас пугает больше всего, да? Знаете, как у человека, человек такое существо, он склонен бояться того, что когда-нибудь может с ним произойти, а, а вдруг, чем то, что уже того, что уже с ним, да, может, может, боится того, что может произойти, чем самой проблемы. Но вот вы знаете, Дейл Карнеги, он. Рекомендовал следующее, да, для того, чтобы вот как-то измениться и повысить свою мотивацию. Он говорил о том, что первое, самое первое, это нужно что делать? Развивать силу воли, да. Вот успех часто приходит тому, кто стремится к нему, да. А люди, они такие у нас существа, что они склонны, что кто-то откроет перед ними дверь, кто-то предложит им что-то, да. Если вы скажете себе, я хочу этого, я могу это сделать, и я сделаю, вот три этапа, хочу, могу и сделаю. Я думаю, что вот успех такой у нас товарищ, который предпочитает, чтобы его сильно желали, чтобы его сильно добивались, да, и предлагали максимум к этому усилия, да. Вот Сара пишет, избавиться от лени, от страхов, да, я с вами согласна. Страх, это, конечно, биологическая Реакция организма, да, если бы у нас не было определенного уровня страха, мы бы уже погибли от катаклизма, да, были бы бесстрашными. Но если преобладает высокий уровень страха, он нам мешает. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, дальше Дейл Карнеги советует нам следовать поставленной цели, да, то есть поставить цель, поддерживать. Поддерживать какую-то свою идею, четко формулировать ее, да, не предаваться неясным мечтам. Что такое неясная мечта, да? э, э, А может быть, когда-нибудь я это сделаю, да, в следующий понедельник, а лучше через месяц, да? вот. Обязательно составлять план действий. То есть цель реализуется тогда, когда продуманы шаги ее осуществления. И э, если цель слишком глобальна, тогда нужно разбивать ее на под Цели, да, на подшаги какие-то. И если в движении, например, в цели возникает заминка, да, определите, самое главное определить, в чем причина. Может быть реально цель, да, ожидания слишком ваши завышены, и тогда нужно сделать новую попытку, но главное не терять вот эту главную цель. Ученый предлагает, да, следить за своим временем и не терять, вот вы знаете, очень часто нам посетить в компьютере, да, вот сеанс я сама этим иногда грешу, раскладываю пассианс, но ровно столько, сколько вот мне позволяет, да, мое время, отведенное конкретно для этого. Поэтому вот проанализируйте, да, на что вы обычно тратите время, что вы делаете, кто пожирает, поедает ваше время, да может быть, компьютер, может быть, телефонные разговоры, да, неконструктивные, ну, э, да, социальные сети, может быть. И обязательно Дейл Карнеги предлагает думать только о хорошем, выбросить весь мусор, да, который у вас есть, ненужные, может быть, какие-то дела, на которые вы тратите время, может быть, даже отстраниться на какое-то время от определенных людей, которые, ну, мешают, реализации вашей цели, да, и э, обязательно избегать пессимизма, потому что как только мы подвергаемся пессимизму, успех и пессимизм вещи несовместимые. Ну и Конечно же, каким-то образом, да, контактировать с окружающими людьми для того, чтобы, ну, сверять свои часы, да, и, может быть, близким людям рассказывать, чего вы уже добились. Хотя вот часто говорят, ну, и сглазишь. На самом деле, э, если вы рассказываете об этом близким людям, они могут за вас порадоваться, то это, конечно же, здорово. Следующая составляющая, следующий, третий этап, да, наш. Нашего успеха, нашей формулы успеха, скажем так, алгоритма, это прошлые успехи. Я вам предлагаю э, осуществить сейчас такое упражнение. Да? Вот представьте себя, представьте себе, что вы смотрите на себя в зеркало. Да? Вот я, я себя как раз вижу здесь сейчас на экране, я практически в зеркале. Вот вы смотрите на себя в зеркале, смотрите на незнакомца, да, на себя как на незнакомца. Ответьте на вопрос, что вас привлекает в этом человеке. Отстранитесь, как будто это вы. Это незнакомый человек. Вот что вас привлекает в этом незнакомом человеке? Если можно, поделитесь с нами в чате, нам будет интересно. Вот за что можно любить этого человека? Что вызывает в нем уважение, а может быть восхищение? Вот что такого есть в этом незнакомом человеке в зеркале? Поступки. Хорошо, хорошо. Такой мужской склад ума. Поступки. Мужской. Потому что поступки, это, это не каждый человек способен на поступки. Кто-то еще может написать? Добрые глаза. Да, преданность друзьям. Отлично. Отлично. Не у каждого есть друзья. И это, конечно, ваша ваша ваш ресурс иметь преданных друзей. Угу, угу. Хорошо, хорошо. А, вот, то есть, вот, одним из, да, вот прошлых наших успехов, прошлых, скажем так, наших успехов является то, какими людьми мы сейчас с вами являемся. Что у нас есть хорошего, какие качества у нас есть хорошие, какие люди нас окружают. За что нас могут любить другие люди, за что они могут нас уважать? Вот эти внутренние какие-то основы, вот знаете, как говорят, да, вкладывай все в свою голову, вкладывай многое в себя. У тебя это никто никогда не отнимет, это останется с тобой. Вот точно так же и здесь. Вот этот человек, который сидит как бы в зеркале, да, это и есть вы. Вот за эти качества это и есть ваши прошлые, ваши прошлые успехи, ваши прошлые заслуги. Вполне возможно, кто у кого-то есть уже положительный опыт, да, успеха. Кто-то, может быть, закончил школу без строя, кто-то, может быть, получил красный диплом. У кого-то прекрасная семья, прекрасные друзья, вот многие пишут, что прекрасные друзья. Вот Светлана пишет, Черкаса ничего не слышно. Может быть, можно с этим что-то сделать, почему ничего не слышно? Угу. Ничего не слышно, Ну, это видно, конечно. Хорошо, то есть вот это ваш прошлый успех, да? Пожалуйста, вот как только если у вас ничего, ну что-то не получается, да, в жизни по-разному может быть, да, может быть даже сегодня на трамвай не попали и вот уже расстроились из-за этого. Пожалуйста, вспоминайте, что вы прекрасный человек с добрыми глазами. У вас есть преданные друзья, и вы преданные людям. Вы, осу... вы совершаете хорошие поступки. У вас есть какие-то прошлые успехи, заслуги, где вы, может быть, вы реализовались в каком-то деле. Вспоминайте об этом чаще. Но это нужно хотя бы для того, чтобы вот взбодрить себя, подбодрить, я могу, я умею, я уже достигал. И это очень важно на некотором этапе, вот как раз движение к цели, движение к успеху. Потому что вы знаете, да, что любой процесс, он имеет вот такой вот, да, такой график. Сначала мы идем на пик, достигаем, потом силы, ресурсы могут покинуть нас, да? потом опять вверх, да, и разные факторы на это влияют. Поэтому, пожалуйста, вспоминайте о своих прошлых заслугах и какой вы замечательный и хороший человек. Я думаю, что здесь собрались замечательные хорошие люди. Хорошо. Приступаем к следующему э элементу, да, следующей составляющей формулы успеха. Э это составляющая четвертый этап, да, у нас называется. Это ресурсы достижения. Он напрямую связан с прошлыми успехами. Для того, вот это все то, что вы сейчас уже умеете делать в жизни, да, может быть, у вас что-то получается лучше всего делать, ваши интересы, ваши склонности, может быть, люди, которые вас окружают, да, это и есть, может быть, ресурс вашего достижения, то, что дает вам ощущение радости, уверенности в себе, то, что вас окрыляет, может быть, да, Наполняет вас энергией, да, это может быть спорт, это может быть хобби, детки, семья, работа, музыка, книги, да все что угодно. И э, вот для того, чтобы, для того, чтобы каким-то образом вот, э, вот эти ресурсы достижения, да, вот сейчас возобновить, ответьте, пожалуйста, и можете в чате даже на следующие вопросы. Подскажите нам и напишите, вот чем вам больше всего нравится заниматься в жизни. Вот что вы любите больше всего? Я, например, ну что я больше всего люблю в жизни, да, подумать, типа ну кофе люблю, я уже писала, вот, но больше всего в жизни я преподаватель, да, я люблю общаться, преподаватель психологии, общаться, оказывать помощь психологическую, это не просто для меня работа, утешествовать, Настя написала, хорошо, еще, еще кто-нибудь хочет с нами поделиться? Угу. Работу свою люблю, да. Учиться, путешествовать. Угу. Угу. Учиться, учиться всегда нужно. Процесс безостановочный. Угу. Хорошо. Хорошо. Хорошо? Готовить, заниматься детьми, какая умница, Вот Наталья прям умница, я, я, я вот не люблю готовить вообще, любят готовить. Хорошо, напишите, ответьте, пожалуйста, нам на следующий вопрос, а чем вы занимаетесь вот сейчас, вот на данный момент, вот чем вы занимаетесь в данное время? На данный момент свободное ваше время. Свободно. У вас есть свободное время? Чем вы любите заниматься? Чем вы занимаетесь? Работаю, да. Хорошо. Хорошо. Работаю. Угу. Угу. Угу. Хорошо. Рисую, Настя. Угу. Дачница, да, растение. Угу. Отлично. Когда возрождается новая жизнь в виде растения, это прекрасно. Угу. Хорошо. Давайте ответим на третий вопрос. Вот что вы умеете такого, ну, может быть, особенного, а может быть, абсолютно простого, нужного делать, за что... Другие люди благодарны вам. За что другие люди вам благодарны? Ну, можем начать с меня, я с вами участвую. Что я делаю? За что благодарны? Оказываю психологическую помощь. Иногда это делаю на безвозмездной основе, если понимаю, что люди не могут мне заплатить. Особенно если это касается деток. Слушать. Угу, да. Давать советы. Хорошо. Еще кто-то готов нам ответить? За что другие люди благодарят? Помогать пожилым людям. Хорошо, да. Это как раз та категория людей, которая часто не может помочь самим себе. Угу. Это прекрасно. Гуманистическая направленность. Вот, у Натальи. Угу. Хорошо. А теперь давайте ответим на э, четвертый вопрос. Что вы, чем вы больше всего интересуетесь? Вот что предпочитаете изучать? Может быть, читать. Может быть, фильмы смотреть о чем-то. Может быть, что-то новое узнавать. Вот что, что такое? Что вам интересно такого? Может быть, необычного, может быть, обычного. Угу. Что вы предпочитаете изучать или узнавать? Может быть, какую литературу интересно вам читать? Это вопрос оттуда же, в той же категории. Угу. Традиции, да, это интересно. Угу. Угу. Что-то может быть еще? Профессиональное чтение. Угу. Угу. Что-то может быть о деятельности у Насти, о своей, о том, что принадлежит к ее да, разделу знаний. Хорошо. Психология отношений. Очень шикарно, это прекрасно, потому что все мы с вами знаем, да, что можно построить тысячу домов, а не уметь построить одни-единственные отношения. Да, вот как раз психология часто и учит этому, как же все-таки, что нужно делать, как нужно строить их в психологии отношений. Отлично, хорошо, давайте ответим на пятый вопрос. Кто или что могло бы вас подтолкнуть к движению вперед? Вот что такое должно произойти? Может быть, это человек. Может быть, это вы сами. Может быть, какое-то событие, которое должно произойти. Вот что может вас подтолкнуть? Угу. Может, это близкие люди. Может быть, наоборот, незнакомые, которые что-то от вас добиваются. Угу, переезд в другую страну, да. Кризисная ситуация, да. Очень часто люди меняются как раз при кризисе. Единомышленник, угу. здорово, здорово, если рядом есть поддержка. Угу. Угу. Наталья, Любовь тоже пишет, кризисная ситуация. Вот кризисная, да, то есть надо, надо что-то такое, чтобы толкнуло. Дети, дети, да, мы многое ради них готовы сделать, конечно, да. Хорошо, и теперь шестой вопрос. Кто вас вот сейчас, вот сейчас данное время поддерживает на пути к цели? Есть ли у вас такие люди? Поддержка, семья, дочь, любимый муж, друзья. То есть вот видите, на этот вопрос совсем не возникло да, никакой заминки, потому что у всех есть люди, которые готовы поддержать трудной момент, момент да, на, на пути к успеху, не обязательно в трубе, на пути к успеху. Близкие, коллеги, семья, семья, друзья, дети, любимый муж. Вот представьте, сколько у вас, вот это все ваши ресурсы, это то, что вы уже да, сделали в своей жизни, близкие рядом с вами, они готовы вас поддерживать. То есть вот ваши ресурсы достижения и являются то, что вы сейчас написали, да? то, что, чем, то, чем вам нравится заниматься. То, чем вы занимаетесь в свободное время. Опять же, все это взаимосвязано с теми качествами, которые развиты, за что вас благодарят, то, что у вас уже развито. Все это связано с людьми, которые готовы помогать вам, готовы поддержать вас на пути к успеху. Вот очень часто мы забываем об этом, да, мы ну, вспоминаем, об этом, да, не воскрешаем это в памяти, не проговариваем, а это нужно проговаривать, потому что если вам нравится психология отношений, то вполне возможно, что рядом найдутся люди, которым нужна будет ваша помощь, пусть не совсем профессиональная, но часто нужен просто маленький совет, маленькая рекомендация, да, если э, вам нравится заниматься дачей, то вполне возможно люди, которые окружают вас, они готовы будут купить у вас, ну, что-то, какую-то вашу продукцию. А может быть, вы готовы будете поделиться этой продукцией. А это тоже успех, потому что это вы выращиваете. Это тоже важно. Ну, то есть одна из составляющих успехов – это наши ресурсы, наши достижения, то, чего, что мы уже имеем. Следующий этап – это... Лестница достижений. Что такое лестница достижений? Все мы стремимся к успеху и хотим быть успешными, но не всегда у нас это, конечно же, получается. Вы знаете, такой маленький секретик, я вам, наверное, этого секрета и не открою, вы сами прекрасно это знаете, что наши мысли определяют особенности нашей личности. То есть то, что мы думаем, да, о чем мы думаем, как мы думаем, и определяет нашу судьбу. Поэтому мы должны выстраивать свои мысли правильно. Вот давайте себе представим, если можно, следующий слайдик. Да, представим, давайте себе представим, что вы находитесь, ну, не знаю, в сокровищнице, да, и там сундуки находятся. Но в сундуках эти хранятся не золото, не серебро, не драгоценные камни. А сюда вы можете положить то, что вам особенно дорого в вашей жизни. То, что вы, в принципе, уже имеете. Дорогим может быть все, что угодно, не только люди. Конечно, дорогие люди, дорого стоят, как говорится, да, наличие таких людей. Это может быть ваше хорошее настроение, ваш оптимизм, здоровье ребенка, дружба. Новый велосипед, например, или, или новое платье тоже может быть э, дорогим чем-то. Мамина любовь может быть, любовь ребенка. Вот у нас есть маленькая лестничка, да, в ней раз, два, три, четыре ступенечки. Пожалуйста, вот расставьте, вот, никогда не говорите о себе то, что не хотели, не хотите, чтобы произошло в вашей жизни, да, конечно, это вот как раз, как говорится, мысли материальные, да. Вот давайте теперь на лестничку расставим вот то, чего вы уже достигли, вот то, что у вас уже есть. Все, что угодно сюда можно, да, пишите все, не жалейте слов, расставляйте на эту лестницу. Все, что кажется для вас важным и значимым. Можете начать с самых маленьких, каких-то легких, да, достижений, да, которые очень быстро произошли, но они важны. Это могут быть первые ступеньки. А самое трудное достижение, к чему вы приложили, может быть, немало усилий, поставьте на самую высокую ступеньку. Может быть, пять. И если можно, поделитесь с нами в чате. Вот что вы считаете большим достижением для вас? Вот что? Что? Вот самым большим достижением? Вы можете маленькие написать, которые сейчас произошли. Это тоже важно. Из этого жизнь состоит. Давайте поделимся. Так, а что у меня, да, что у меня, я с вами буду участвовать, что у меня, какие у меня достижения. Мой старший ребенок начал жить отдельно от меня, с девочкой, со своей, И у них пока все ладится, пока все хорошо, да я рада. Это тоже мое достижение, И... молодец, умеет налаживать с кем-то контакт достижение. Поэтому, если вы с нами поделитесь в чате, мы будем, это будет интересно. Друзья, достижения, да. Ну, а вот Наталья, скажите, ваши друзья это достижение. Но вы бы куда поставили? На верхнюю ступеньку или на нижнюю? Вам много пришлось приложить усилий, чтобы вот эти друзья стали, ну, может быть, лучшими друзьями, да? Вот много или нет? На какую ступеньку вы поставили? На самую высокую или на низ, ну, пониже? Угу. Сын, друзья, профессия, да. Угу. На среднюю, хорошо, хорошо, посерединке, отлично. Наталья пишет, нашла вторую половинку. Да, в нашем мире вообще сейчас интересные исследования проводятся, да, что теория вторых половинок подвергается сомнению, то есть, а может быть, не ходит по, по миру вторая половинка, но вот Наталья, да, можно сказать, что это самое высокое достижение, потому что вторая половинка, дочь Натальи, да, тоже нашла свою пару, отлично. Это, наверное, да, очень высокие достижения. Угу, угу. Кто-то еще хочет поделиться? Пожалуйста. То есть, по сути дела, вот смотрите, вот эта лестница достижений, да, вы можете... Ну, можете 7 ступенек сделать, можете 5, ну, достаточно 5, 5, 5 ступенек, да? Внучка, дочка, близкие, друзья, профессия, да. Отлично, очень хорошо. Очень. Вот теперь посмотрите на свои высказывания, да, если бы мы взяли эту лестничку и написали на листе бумаги эти высказывания, да, и разложили бы их по ступеньке, вот это ваша лестница достижений. Вы приложили немало усилий. Для того, чтобы это у вас было. Цените то, что у вас есть. Вот цените это. Потому что вот это может быть и есть успех. Да, вот Наталья пишет. Успехи в занятиях, да, у дочери, гимнастики. гимнастике. Да, гимнастика это сложно. Чего растяжка одна стоит. Угу. То есть вот, вот эту лестничку, да, когда мы ее напишем, да, и визуализируем на бумаге, вы можете положить, только доступное, доступное только для вас место, и смотреть на нее периодически. Для чего нам это нужно? И проговаривать про себя, что я достиг вот этого, вот этого, вот этого. Потому что очень часто мы забываем об этих, этих своих достижениях. Что семья, хорошая семья, да, нужно приложить массу усилий для того, чтобы она была... Дети, масса усилий, профессия, да, там у нас все незнакомые люди, коллеги, не близкие, на них не покричишь, да, не повозмущаешься, они сами могут покричать, это тоже достижение. То есть, ну, вы понимаете, да, что сделано уже много, а впереди есть еще определенные непокоренные вершины. Хорошо, следующий этап, да, нашего с вами, э нашей формулы успеха, это что? Социальная поддержка. Все наши составляющие, они взаимосвязаны. И мы с вами уже определили, что поддержку да вам оказывают близкие люди, дети, коллеги, мамы, да, вот ну, то есть близкие люди, мужья, любимые. Это так и есть. Но сейчас я предлагаю вам устроить себе маленький праздник. Какой праздник? Вот представьте, вот те цели, которые мы с вами ставили вначале, реализовались. Вы достигли всего того, о чем мечтали, что планировали, да? насчет чего ставили цели. И у нас сегодня праздник с вами, день успеха. Вот если мы закроем с вами глаза, ну, понятно, сейчас, наверное, это сделать сложно, но вот, может быть, после этого вебинара, когда будете ложиться спать, вот представьте себе такую картину, да, вы закрываете глаза и мечтаете. Вот опишите, пожалуйста, свой для себя идеальный день. Не обязательно он должен быть очень активный. Может быть, вы целый день пролежите на кровати, и это тоже будет идеальный день. Мы уже устали, и мы все имеем на это право. Мы много работаем. Это может быть да, день, в котором вы будете счастливым человеком, да, даже лежа на диване. И вот вернитесь в этом своем идеальном дне. В то время, когда вы были младенцем, маленьким. Понятно, что вы не помните то время, но вот представьте себя маленьким, может быть, толстеньким карапузиком, да. Вот пристально пригодитесь к себе. Какой вы? Что у вас в глазах на тот момент? Ну, наверное, может быть, любовь к маме, да, интерес какой-то к жизни. То есть он был на тот момент, вам хотелось игрушку, да, вам хотелось, не знаю, может быть, еды, да, молока, вот. Улыбнитесь этому малышу и скажите ему про себя. Вот я твое будущее, я пришел, чтобы я пришла, чтобы общаться с тобой, чтобы вместе с тобой идти по жизни. Шагните в то время, когда вы только учились ходить. Знаете, помните такую поговорку, да, есть, такая, есть такое выражение, скажем так. Дети, сто раз падая, учась ходить сто раз падая на дню, не останавливаются. Они говорят, да ну его это хождение, да, не буду я вообще ходить, они встают идут в любых обстоятельствах. Вот представьте, что вы вдруг вставали, падали, вставали, падали, и вдруг сделали первый шаг, а затем еще и еще. И вы гордились собой, и вами гордились ваши близкие люди. Вот представьте, что вы любите того ребенка, который вот так ходил. Дальше представьте себя будущим первоклассником. Какой вы, какая была ваша форма? Может быть, у кого-то этот день не задался, да, было жарко, там, мама потругала, неважно. Может быть, вы не хотели оставлять свою маму, держали ее за руку, да, но вы все равно шагали в эту новую жизнь, вы храбро переступали этот порог. У вас начался новый этап жизни. Вы делали все, что было в ваших силах, чтобы в любой жизненной ситуации закончить школу. Любите, да, или начальную школу, любите этого малыша. Он сделал все, что мог для того, чтобы эту школу закончить. А представьте себя десятилетним ребенком. Вот вы, наверное, уже помните, что происходило в это время. Да? Это время было чудесным, а может быть, вы чего-то боялись. На тот момент у детей бывают разные страхи. Мама умрет, что его не примут в классе, да, что не знаю, порвется какая-то одежда. Вот вы на тот момент сделали все, чтобы выжить чтобы жить, вот любите этого ребенка. Вот опять же он сделал на тот момент все, что мог. А теперь вспомните, когда вы были подростком. Возможно, это время было восхитительно волнующим, но для многих подростков это время, да, неконтролируемого роста тела, маленькой одежды, ломающегося голоса, прыщиком на лице. И вот как раз те люди, с которыми вы общались, те подростки учили вас, что можно делать, что нельзя как выходить из конфликтных ситуаций, да. Вот вы старались изо всех сил справиться с этой трудной задачей, быть подростком, а это нелегко. И вы это делали как нельзя лучше. Вот любите этого подростка. Вот остались школьные годы позади. И теперь вспомните первый день вашей работы. Вот вы туда пришли, вы гордились своей первой зарплатой, вам хотелось все делать хорошо, Во многому предстояло научиться, вы делали все, что могли. Вот любите себя в то время. А теперь подумайте дальше о женитьбе или замужестве, о вашем собственном ребенке, о вашем доме, который вы создавали для себя. Это были, наверное, тоже какие-то переживания, но вы же справились. Вот любите себя за это. А теперь поставьте перед собой все ваши вот эти многочисленные роли. Подростка, школьника, сейчас на данный момент мамы, жены. Вот встаньте перед зеркалом, да, и посмотрите на себя. Вот вы такая, какая есть, вы сформировались. Вам все подвластно, вы все сможете. Ну, и говорите себе почаще, я все смогу, я хочу этого, я добьюсь. Нам уже, к сожалению, понятно, что за сколько, за час нам сложно, да, вот каким-то образом освоить, да, вот успех, да, такую тему большую, огромную, и зачастую даже не, философ... не, не психологическую, а философскую, как успех. Но э, вот сегодня наше время, наверное, уже с вами подходит к концу. Мне приятно было быть с вами. И хочется э, пожелать друг другу всего самого приятного. Вы знаете, как мы это сделаем? Опять же, давайте сделаем это в упражнении. Вот представьте, что мы с вами находимся в одном энергетическом поле сейчас. или да? ну, же за одним круглым столом, сидим все вместе. Мы смотрим друг на друга, как близкие люди которые находятся на одной волне, которые хотят вот, достигать, в принципе, успеха, да, э, которые стремятся к похожим целям, мечтают, достигают эти цели, удовлетворены результатами и наслаждаются этими результатами. Давайте пожелаем друг другу чего-то очень-очень-очень чудесного, что, может быть, сами в себе хотели бы пожелать, да, пожелаете нам. Можете написать это в чате, будет очень приятно. Мы можем начать даже с меня, да, вот чего я вам желаю. Вот я желаю, вот понятно, что можно было сейчас сказать, там, осуществление там, цели, мечты. Нет, не буду писать. Хочу, чтобы у вас в жизни все получалось. А если вдруг не получалось, чтобы вы никогда, никогда не теряли почву под ногами, чтобы вы всегда вставали и шли дальше. Да, вот спасибо, будьте счастливы всего-всего, что сами желаете себе. Множество восклицательных знаков. Спасибо большое. Спасибо. Это, это нужно. Угу, угу. Спасибо. Спасибо. Наслаждайтесь каждой минутой жизни. Отлично. Да, живем здесь и теперь. Это наш с вами принцип теперь. Угу. Все получится. Здоровье. Ой, как же банально. Вот Лидия пишет, здоровье это и банально. Знаете, как говорится, все начинается с любви, а любовь начинается со здоровья. Поэтому здоровье это прекрасно. Это же прекрасно. Да, надеемся на новую встречу с вами. Я тоже. Мне приятно с вами работать, вы активны, вы молодцы. Ну и напоследок домашнее задание. У нас с вами не школа, но психологи всегда дают домашнее задание. Упражнение называется «Мусорное ведро». Может быть, оно сейчас звучит как-то не так, но mm -hmm. <сих> мусорное ведро. Пожалуйста, избавьтесь от всего лишнего, что мешает вам на пути к успеху. Вы можете написать эти вещи, да, можете э, каким-то образом проговорить. Вот избавьтесь, выбросьте, представьте себе мусорное ведро и выбросьте все то, что вам мешает в жизни. Вот каждый день... Если у вас есть эти вещи, которые вам больше не нужны, каждый день представляйте себе, как вы бросаете их в мусорное ведро. И больше никогда-никогда их отсюда не достаете, не понимаете, даже не смотрите на них. А в руках у вас остается только успех, только счастье, только хорошие близкие люди, только любовь близких людей и детей, коллег, да, да и незнакомых людей тоже. Спасибо большое за то, что были со мной. Хочу поздравить с наступающим Сара пишет Новым годом. Угу. И я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Угу. До свидания. Да, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. У него ничего Девочки. А... Если у вас есть вопросы к Евгении, пока мы, у нас еще есть несколько минуточек, буквально, пожалуйста, включите звук и задайте свой вопрос. Да, задавайте. Если кого-то что-то интересует. Я отвечу на все вопросы. Женя, огромное, огромное спасибо. спасибо. Не важно, не важно. Каждый раз я по-новому наслаждаюсь вашими занятиями. Это письмо, что вот Надеюсь, что они будут продолжаться. Конечно, Елена, мне очень приятно с вами работать со всеми более профессиональных женщин. Сложно вообще представить. Вы молодцы, вы умницы. Спасибо. Девочки, спасибо вам большое за участие наступающим всех Новым Годом еще раз. И э, хочу сказать, что следующий вебинар мы планируем провести э, примерно в середине октября. И мы готовим к э, вам тоже прекрасную гостью. Uh, немножечко будет секрет, но это тоже будет приглашенный гость, это тоже замечательная и уникальная женщина, мы только таких приглашаем, вот, и uh, остаемся с вами на связи, до новых встреч, и еще раз шанатово. Салатова. Шанатово. Мы уже готовы к тому, чтобы нам было безопасно.